вот как сделать так чтобы пока узнаешь подходит ли тебе человек для жизни или нет не успеть привязаться к нему при этом же надо еще восхищаться все это так сложно обращайте внимание на мужчину насколько он несет за вас ответственность и насколько он берет эту ответственность на себя в случае, если мужчина берет ответственность, допустим, забрать детей, оплатить квартиру, если он тратит на вас деньги, если он, знаете, что объединяет перед началом знакомств мужчину и женщину, совместные деньги, если у вас совместные деньги, если у вас совместное доверие, то можно рассчитывать на такого человека. Как мы это все от себя отталкиваем? Не мечтайте. Давайте, наверное, начнем именно с этой темы.